Добрый день! Очень благодарна клинике за то, что они так принимают, так нас всех встречают. Здесь каждого по отдельности принимают практически как родных. Полностью изучают наш организм. Нас не просто так берут на операцию. До этого изучают все подробно, выявляют всевозможные сбои организма. До операции допускают только полностью здорового человека со всеми его анализами. Вот. Команда очень дружная, слаженно работает. Комната, как она, комната пробуждения. Это реанимация, так у нас тут она называется, у вас так называется. Просто прекраснейшая, самое лучшее, какое было вообще за все мои случаи хирургических вмешательств, ко мне отношения. В каждую секунду медсестра, все, анестезиолог, все подходили, все спрашивали о самочувствии, комфортный выход из анестезии, совершенно прекрасно провела все эти три дня под их чутким наблюдением. Еще хочу отметить, что в клинике все очень четко распределено. Каждый знает свои обязанности, каждый выполняет свою часть работы и все это делает работу клиники очень слаженной. По каждой минуте даже капельницу ставит. Вот до такой степени не все отлажено. Здесь все на высшем уровне. Я не знаю, насколько он выше, но я думаю, в Москве больше таких клиник на таком уровне нету. Спасибо. И, конечно, отдельная благодарность профессору Пучкову. Он просто мастерски выполнил мне операцию по удалению миомы. Она находилась в совершенно недоступном месте. Я очень долго выбирала, кто бы смог провести такую операцию, потому что все врачи хотели меня то ли то разрезать, то удалить мне полностью матку с миомой, хотя по факту оказалось, что миома вообще лежит далеко от матки и находится на шейке. И доктор мне через три прокола, всего через три прокола, сделал гениальнейшую операцию. Он удалил миому 13 сантиметров, я думаю, она килограмма полтора весила, вот, За... операция прошла успешно, все отлично я себя чувствую на третьи сутки меня здесь полностью реабилитировали. Так что спасибо профессору и всему его коллективу. Да, вот сегодня только день выписки, да, пациент день, день да, выписки и пациент уходит как бы я ухожу очень довольная, я счастлива, что я наконец-то избавилась от своей миомы, и что я сделала именно такую лапароскопическую операцию, которая наименее травматична в моем случае, и в дальнейшем я смогу родить еще одного ребенка. Спасибо.